Всем добрый вечер. Сегодняшний слой влог я начинаю с маленького такого кусочка территории. Давайте подойдем, покажем. Такие вот, смотрите, платути поставили. Катаются, прыгают, перелазит, плавают в бассейне. Ну, интересно. В общем, каждый день что-то новенькое. Но я останавливаюсь на море. Я хотела бы передать огромный аптонеж лет из Турции мой отпуск продолжается в отеле виктор Be Майн. сегодня четвертый день моего отдыха я иду сейчас на трансфер поедем на пляж кстати я уже который день порываюсь взять мороженое и что-то у меня никак все сегодня... не дойдет не да. пойти взять мороженое там такой выбор большого мороженого в отеле. Вот. Что в упаковках, что ну, такое развесное. Вот. И, и что-то все никак и никак. Я, наверное, дома его откушалась. У меня любимая мороженая лакомка. Я каждый день по мороженке ела. Наверное, и было бы делать. Ну, просто это. Поэтому здесь не беру. Надо посмотреть на... А, вон там мороженое. Я ну, тут вот еда. Я думаю, водички надо взять, пойти. Ну, водички возьму. Что на пляж пить захочется. любому Чтобы потом не бегать. Так. А, блин, закрыли его. Вот открытый. А я ломлюсь, не вижу, что замок висит. Так. Ну все, идем на пляж. Ого, что-то сегодня, нифига себе. Это что сегодня море, сбесилось, что ли? Я уж отсюда вижу, какие там волны. О, капец. Ну все, сегодня опять будет. С головой там накрывать вообще. Вот это да. Потому ну, что я даже не знаю. Может и не стоит даже купаться-то идти. Кстати, я что-то здесь даже внимания не обращала. Здесь вообще флаг, флаги-то не нет? Красный флаг там, что это нельзя купаться. Вот это волны. Обалдеть. Слушайте, ну не знаю, я сейчас сяду на этот на лежак. Вот смотреть, может, просто ножки помочу, а в море не полезу. Ну там реально, там нормально не покупаешься. Там будешь только вон блин, огребать с головой. О, какая красота. Народ уже видно ушел, наверное. Смотрите, не второй линии. но и даже не вторая, это первая линия. Места свободна. Ну, я вчера на этом же лежала, лежаки. Хорошо, красота. Вот сейчас мы здесь и приземлимся. Смотрите, и солнышко пропало. Что-то как-то, знаете, и ветерок поднял. Ну, ты за ветра, походу. Да, интересно. Народ прям рискованный купается. Ладно, посидим, подождем. Хотя я сомневаюсь, что волны угомонятся. Ну, ладно, хоть по берегу погуляй. Что теперь? Ничего не сделаешь. Ну, как-то нет, я в море наверное, не рискну лезть, потому что нафиг надо, чтобы там что там что-нибудь отбила. Я, я, я не такой стримал. В общем, я сегодня еще пока носилась с этим номером, забыл, короче, зайти э, вот, в спа и взять полотенце. Но, видно, не зря. Сегодня не летая погода. Не купательная погода какая-то. Ну да, я смотрите, обратил внимание, только вон на том дальнем. Пляжи, э, этот флаг и то не красный, а красно-желтый и вот на том, на соседнем от Вон Резорт то же самое, а вот здесь на этом пляже нету флага хотя здесь такие волны, что здесь надо только красный флаг вывешивать, а не как по-другому ну ладно, посидим так, пока время попроводим, может быть, потом, вот скажу, ножки помочу хотя бы жалко, конечно, я уже вот так настроилась, в морюшке поплалась может быть завтра мой отдых ничто не омрачит. И я сразу после завтрака чухну на пляж и оторвусь по полной за сегодня и за завтра сразу. Давайте тогда пока посмотрим, как народ играет в волейбол. Как загорает. Как отважные и смелые ждут очередную порцию. Когда их это, волна с головой накроет. самое хорошо. Классный Тепло. Правда, ветер. Ветер теплый. Вот, я поняла. Значит, я сейчас, раз сегодня у меня не купательный день, в я, в принципе, не плаваю. Значит, я, если сейчас там мороженое не закончилось, я пойду возьму себе наконец-таки мороженое <соцветные> и попробую его здесь еще сделать. Слежать на море смотреть вам. Да мороженое опыт. В общем, подошла я сюдевушки узнала. Мороженое оказывается платное. Но я, по-моему, в каком-то из видео говорила, что только вот там, где витамин бар, вот а там оно платное. Но если бы деньги не стала брать, я никогда себе деньги на плеч не беру. Вот. И, ну, в общем, пока я, значит, из мороженого до вечера на ужин тогда. И после ужина моей мороженое. Ну сейчас тогда, значит, вино возьму Видимо, хотя и уже хочу делать. Я ходила, в общем, я за вином. Жаль, конечно, что, блин, вроде отель 5 звезд, но почему у них мороженого бесплатного на пляже нет? Кто-то, конечно, минус такой. В этом в Хан Фамили Резорт было мороженое на пляже, в Баруте не было. Ну, платное только было. Вот, а в этом в Хан Фамили Резорт там, на развес можно было там, либо в стаканчике, либо в пластиковом, либо в рашке можно было взять. Ну, я вот сейчас себе вино взяла. Надеюсь, пока я его пью, у меня песок не налетит. Вот, и взяла себе вот еще. Фау, там меринга. Вот. Кстати, здесь? а а Думаю, не пойму, думя. Вроде на розовое похоже, а я розовая пью вино но говорю розовое вино, сама о красном думала. думаю, чуть что-то какое-то красное вино, какое-то не, не кислое совсем. Кажется, я же розовое розовое попросила. Вот. Ну чё, отдыхаем, наслаждаемся. Лежу, ползю на пляже, жу жу лежу. Ой, такой. Такая расслабуха. Даже хочется как-то немножко поспать. Так, прям хорошо, хорошо вообще. Как мне все-таки вот эти вот тенты нравятся. Под ними вообще, вообще кайф лежать. Хочешь, спрятался от солнышка. Хочешь, надо загорать. Выдвинул лежак вперед. Вообще красота. А вот эти вот зонтики. Кстати, вон резорт у отеля. Там, как я поняла, вот эти хлипенькие зонтики стоят, которые нифига ни от чего, никакого какого солнца не спасают. Вот, такие вот у нас в были. Вроде когда ты, ну, под такими не отдыхал, кажется, ну, зонтик, зонтик нормально. А когда по факту уже столкнешься, что это, Ну да, там постоянно и двигаешь, вот лежа. То влево, то вправо, то назад, то вперед, чтобы хоть как-то от солнца скрыть. Стояние, Топленькие. Она толком -то не толком-то не закрывает. Посмотрите, прям ветер не на шутку, Прям поднялся и море. Посмотрите, как пустует. Солнышко вон за облака скрылось. что Но все равно от этого, от этого оно не менее прекрасно. также я люблю море все-таки. Оно восхитительно. Чудесно, прекрасно. Сейчас немножко полежу, потом пройдусь по пляжу, хожу, сниму вам, покажу морюшко, ну, наверное, в ту сторону, в сторону отеля вам резорт прогулять Покажу красоту моря, сама полюбуюсь, наслаждаюсь, ножки помочу. Ну, смотрю, мало, прям, очень мало народу в море там... На нашем, по крайней мере, пляже человек 4-5 от сил укупается. А вот на тех, на соседних там того, по-моему, меньше сейчас таких рол. От... Лежу, кайфую, загораю, отдыхаю. Ну вот, решила я поближе к морюшку подойти. Показать вам, как оно штормит. Сейчас немножко он в ту сторону прогуляюсь, но далеко слишком не пойду. Потому что, честно скажу, ветер сильный и довольно-таки такой прям прохватный, я немножко замерзла даже. Хотела ноги помочить, даже не было. Я сейчас сидела на этом, на лежаке. полотенце сегодня от отеля не взяла, взяла чисто свою, которую с дома привезла. И вот сейчас сижу такая, думаю, блин, то ли мне на полотенце сидеть, то ли снять полотенце, это и укрыться Короче, вот так, представляете, ветер какой, хаоп такой прям, бррр. Народ купается, если в море сидишь, там хорошо, вода теплая. Но стоит вот немножко хотя бы плечи оголить прям так это. Прям бррр, Не Давайте сейчас в ту сторону немножко прогуляемся. Я буду идти и держать кепку. Потому что такой прям Я до конца он того пляжа с зелеными этими с тентами дойду и там по променаду развернусь, пойду в обратную сторону и поеду уже в отель на трансфере. Yeah. Mm -hmm. Смотрите, какой здесь начинается пляж. Не очень приятный, хороший. Я так поняла, что вот здесь с этого места природные плиты начинаются. Это не есть хорошо. Но, наверное, нормально ты не искупаешься. О. Ух ты! Вот это катакомб. Прикольно. Какие фигурки здесь странные сделали. Вроде типа сердце, и в то же время непонятно Ой, Маристы, блин. если еще и так кажется, что это дети делали, то это вообще как-то странно. Так. Давайте сейчас поближе подойдем и разворачиваемся, в сторону не надо. Да, я смотрю здесь заход в море прям вообще смотрите башни природные плиты здесь конечно купаться это кошмар здесь как видите нет никого никто не купается Все, наверное либо он в сторону отходят, либо наверное он в тут надо далеко идти здесь не знаю что за отель сейчас пройдем посмотрим поближе Кому-то не повезло с пляжем, очень причем не повезло Ну все, разворот Так, сейчас прям... А, мы не по песку, наверное Или по песку пройдем, я сейчас вон там... Да, ладно Давайте Давайте он ну, там по песку, а то, чтобы ни ни никто, это не сказали, что все чужие бродят, ходят. Интересно, тут что за отель стоит. Я смотрю, а он вон там вдалеке, Тадж-Махау виднеется. это уже поселок Ингренсеки. И вот с той стороны как раз вот пирс. где вот здесь отель э, Альвадонна в Сиде Пелоса ну, он так вот, что как-то называется интересно, он в той стороне или вот он где-то вот в этом кусочке в этом промежуточке потому что там я очень э, много все-таки его смотрела этот отель ну, присматривала для отдыха и так я его Все хорошо в нём, но там природные плиты в море проходят, и там нормально, уж не поплаваешь, не закупаешься. Смотрите, какой песок. Даже я не сказала, что это песок, это безобразие. Ужас. Вот а кто будет? Ой. Идёшь, куда-то всё цепляешь. Странные заметили? какие-то лежаки заброшенные. Вообще непонятно, это вот другая территория или та же эта территория того отеля. Там вообще вон кашбунглы уйдут. идут, здесь вообще какие-то чепышники. Так что вот так вот. Сейчас на асфальтированный променат выйдем, там уже... Можно, как говорится, и скорость будет прибавить немножечко. чуть себе, у них поливалка стоит. Ага. Че знаю, как-то поливает, странно. Вроде полукругом поливает, но почему-то лужа большая. В одном месте только, вон там. Хотя она вроде по кругу поливает. Бич and Snap. А, -а, а, это пляж отеля Мэри Pellas. Ого! Вот это да. Вы, если видели мои видосы, когда я на пляж ехала, мы как раз около этого отеля разворачиваемся. Около отеля Мэри Пэллс. Ну, что-то, какой-то вообще... Если, конечно, вон та вторая часть ему тоже принадлежит, этому отелю, это еще нормально. А вот если вот этот вот заброшенный кусочек непонятный, то это, конечно, пипец, товарищи. Ой, смотрите. Вот я сегодня, кстати, хочу сюда пойти прогуляться. Я сегодня специально пораньше с ушла. Ну, во еще, прохладненько. Сироп думает, будет прохладненько. Хочу сегодня пораньше пойти на ужин. И пораньше, как говорится, чухнуть с ужина. И добраться сюда пешочком. Через территорию отеля Вон Резорт И вот здесь вот прогуляться Вон в ту сторону Ну, конечно Не обещаю, что я дойду до поселка Эврансеки, до Пирса Но, по крайней мере Насколько у меня сил хватит, я постараюсь Ой, Какая красота вот даже вот просто вот в такой красоте находиться, это уже просто счастье великое, посмотрите, газончики аккуратненькие, пальнички ровненькие, деревца, кустики. Насколько все красиво. А? Вот просто вот глаз радуется. Смотришь и прямо вот кайфуешь. Так, а вот этот, этот отель, вон резорт изнутри. Так, ну, а мы почти уже пришли с вами к нашей остановке, откуда нас трансфер забирает. Красиво, очень красиво. Я бы, конечно, могла пройти через территорию, вон, резорт, но я не буду уж наглеть. По крайней мере, сегодня не буду наглеть. В последующие дни посмотрим. Может быть, наберусь храбрости, там браслет чем-нибудь замотаю. Я местная, если мы все равно через ту территорию ходим. Может, и, и не спалит меня, как говорится. Что я салютная из этого отеля. Красиво, очень красиво. Я так понимаю, что здесь, у этого отеля, у него территория прям это... Прилично по размеру, даже судя по тому, как мы вот, ну, как бы в глубину отеля едем, да, к пляжу. Идти 15 минут, то есть это нехиленько. И, как я поняла, по ширине он тоже. Ну, совсем как бы не маленький этот отель. Так что я говорю, надо ему просмотреться, поизучать его повнимательнее. Который классный. Классная территория. классно. Ну <реклама> вот, мы уже, можно сказать, и дошли. А вон уже и наш пляж Викторин. Бимайн. Виктор, что сходи. Кайфанец. Прогулочка все с вами получается. Ради разнообразия, почему бы и нет, да? А что-то... Здесь, да? у меня покушать на пляж, потом снова покушать, потом что там еще. Ну в основном все покушать-то да, на пляж. А тут хоть пригуляться по такой красоте, уже слава богу, красиво. Хорошо. Кстати, надо ну, вот сейчас время узнать, сколько хоть времени. В общем, иду я в отель, еду, еду точнее, в отель, вот. и, наверное, этот влог я заканчиваю, он у меня чисто сегодня такой морской был, морской, вот, следующий влог уже начну, Это тоже, наверное, с ужина. и дальше уже пойду гулять по променаду.